Привет! По ссылке в описании я рассказываю тебе, где можно взять деньги. Так что просто открывай описание, нажимай на ссылочку и забирай свое бабло. Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей Северянин. Очень часто спрашивают, Матвей, можно ли делать несколько каналов одновременно. Можно, но это очень тяжело. Почему? Дело в том, что я сейчас веду три канала. Три. Не могу цифру три даже показать, как устал, да, к вечеру. Три канала я сейчас веду. Бесплатная школа YouTube, этот это канал, на котором вы смотрите это видео, бесплатная школа инфобизнеса, заработок в интернете без вложений с нуля. Клевые каналы, интересные каналы. Но каждый из этих каналов занимает время. Снять вот такой ролик, казалось бы, что такого, да? Взял камеру, включил. Это очень быстрый формат. Очень быстрый формат. Но такие ролики много не набирают. Презентации работают лучше. Их, их делать долго. Сделать презентацию на 5 слайдов, это ну обычно 15-20. Вот такой ролик нужно снять. Потом смонтировать. Благо монтаж небольшой. Подрезать там какие то э -э -э -э, Чуть ускорить. Ну там где-то чуть-чуть там звук добавить. То есть, ну фигня. Быстро это делается. И такой ролик снять. Смонтировать его 5 минут, снять там хорошо 5 минут, придумать тему ролика 5 минут, потому что нужно посидеть и выбирать из списка то, что сейчас тебе заходит, залить на видео оптимизировать, то есть вот даже такой микроролик простой, как этот, занимает 25 минут времени. И это вообще простейшее видео. И э, у меня очень интересный формат, у меня обучающий формат. То есть мне просто, я могу вам рассказать, люди поставят лайки, информация, все, то есть это круто. Но если у вас какой-то серьезный, развлекательный контент и так далее, и так далее, и так далее, то я не знаю, как вы это будете успевать делать. Поэтому, ребят, на мой взгляд, лучше делать один канал хорошо и несколько каналов плохо. Объясню, как работаю я, почему я делаю вот такие ролики. Я работаю по конкретной, четкой, понятной схеме. Я делаю много роликов под поисковые запросы. Собираю с них базу людей, которые, которым я нравлюсь. Ну, объективно, да? послушали, моты, молодец, подписались. Потом я выпускаю, например, книгу, вот такую, сейчас, боже мой, остану, покажу. И говорю, ребят, вот я же книжку выпустил, кто хочет, приобретите, пожалуйста. Вот, люди покупают. То есть, по сути, у меня такая модель бесплатного контента, много, а потом я с ней очень, ну вот книжку, например, скоро, кстати, напишу вторую книгу про YouTube, потому что эта книжка сильно устарела, ну вот, например, можно будет ее купить в ваших книжных магазинах. То есть, у меня такая модель. Если у вас такая же, да, возможно, вам стоит делать много контента, Возможно. Но чаще всего и для большей части людей подходит способ делать а, мало контента, но ну, лучше один ролик в день, но качественный, чем много. Поэтому думайте своей головой, но я рекомендую лучше один канал делать хорошо, чем много каналов делать плохо или не делать вообще. Многие люди начинают, вот я чемпион, я сделаю 7 каналов, буду зарабатывать. 7 каналов это упороться, это просто упороться, особенно когда контент нужно делать каждый день. Ну, я справляюсь, конечно, с большим количеством контента, но у меня просто опыт очень большой. Вы, скорее всего, не выдержите. Не надо. Делайте один канал, но делайте его хорошо. Тем более, если делаете без бюджета, без стартовой аудитории, ребят, вкладывайте все силы в один канал. Лучше побегайте, комментарии кому-нибудь попишите, попиарьте свой канал как-нибудь хотя бы бесплатно. Какие-то коллаборации замутите. Чем сделаете 5 каналов, и все они будут иметь по 15 подписчиков? Ну, это дичь, так делать не нужно. Один канал, но работайте над ним серьезно. Любые вопросы, ребят, в комментариях, я на них отвечаю. Более того, делаю видео по, под ваши вопросы, вот такие ответы. Мне кажется, это очень хороший формат. Будем работать вместе. Кстати, у нас разыгрывается микрофон по ссылке в описании. Скоро мне придет новый микрофон, я сделаю распаковку. А старый микрофон отдам одному из тех, кто сделает репост, также делать по ссылке в описании. Удачи. Привет! По ссылке в описании я рассказываю тебе, где можно взять деньги. Так что просто открывай описание, нажимай на ссылочку и забирай свое. Бабло.